однако к другой теме в рубрике бойцовский клуб сегодня мы расскажем об одной из разновидностей боевого искусства древних самураев репортаж александра миржанова Бой остановлен даже не начавшись. Цена для агрессора минимальна. Сломано несколько пальцев. Это суть Айки Будзюцу. Удары по болевым точкам и переломы. Почти каждая атака завершается броском, опять-таки через болевой прием. Айки Будзюцу – боевое искусство древних самураев, воинов-невидимых, для которых слова «один против всех» не были пустым звуком. Только на уничтожение и сразу на уничтожение. Техника Айки э, выработана многими поколениями самураев для ближнего боя. Э, отличается на наиболее краткостью, максимально приближенным, э, максимально эффективным. Э, все, все движения идут по наикратчайшему пути. Скажем, если происходит удар, то в рукопашке или в некоторых э, стилях каратэ вот такие блоки присутствуют. Здесь же идет наикратчайшие -на -на -на вещи. Айкибудзюцу изначально создано для боевых действий в любой обстановке. Есть даже приемы, которые проводятся одной рукой. Это рассчитано на раненого воина, который, по мнению противника, и угрозы-то не представляет. Но не представлять видимой угрозы – это и была часть искусства самураев, на которых ходили легенды, а те, кто реально сталкивался с ними в бою, обычно уже ничего рассказать не могли. Этот стиль рассекрещен был буквально лет 80-70 назад а широко раскрыт э, лет, наверное, не, больш не больше 20. Вот одна из тайн смертоносной невидимости самурая. Разве можно заподозрить в этой забавной палочке страшное оружие? Если останавливаюсь, спрашиваю, что это такое, Я говорю, палочка для туалетной бумаги, домой несу, вот новая. Вот лишь немногое, во что она превращается в умелых руках. Возможно, потом в краях вечной охоты агрессору объяснят, что называется она Явара, а искусство владения ей передается только опытным бойцам Айкибудзюцу. Именно из этого древнего стиля вышли многие широко известные восточные боевые системы, например, Айкидо. Только если Айкидо оборонительное искусство, использующее силу противника, то мастер Айкибудзюцу должен мгновенно меняться, то отступая, то наоборот, все сокрушая на своем пути. Если вы атакующий человек позволяет это сделать и дает достаточное количество силы, мы работаем с этой силой. И можем плавно вписываться и бросать его. Если он хорошо стоит, устойчив, хорошо владеет ударной техникой, он не будет отдавать руки, не будет проваливаться в ударах. Мастер Акизусу также должен уметь владеть достаточно жесткими вещами. Более-менее понимающие, возможно, увидят в айки известные и по другим стилям, даже по самбо, приемы. Но здесь ничего странного. В конце концов, на всех континентах руки и ноги у людей одинаковые. А значит, и способы нанесения увечий ближнему своему, в общем, похожи. Потому и секрет настоящего боевого искусства отнюдь не прием. Прием, Приём, они все не секрет. Вот, секрет как раз... Э... Момент исполнения этого приема, вот это является секретом школы, И не сами техники. А когда эта техника будет работать, а когда нет, в какой момент. И ты должен это четко знать, в какой момент какая техника работает. Спортивных состязаний по Айки Будзюцу не проводят. Оно травмоопасно, а главное, сам поединок будет слишком скоротечен. Но именно потому его предпочитают полицейский спецназ в некоторых стран, особенно с нестабильными режимами. Владение им позволяет небольшими силами быстро усмирить огромную толпу, а переломанные руки и ноги в этих случаях обычно не считают. Это была одна из разновидностей боевого искусства древних самураев. Как вы убедились, вещь довольно жесткая, поэтому мы показали только небольшую часть из арсенала бойцов, которую, впрочем, самостоятельно изучать и применять все равно не советую. На этом наша программа закончена. В студии рен был Игорь Прокопенко. До встречи в следующее воскресенье.